Кармит Ван Тап против коллектива Гидра И что за непонятные фрезы какие-то Вот я не знаю, вы сейчас идите фрезы? Я вижу сейчас фрезы. Странно, откуда они вдруг появились. Только что еще, пока я запускал трансляцию, тестовую, ну, то, есть не тестовую трансляцию, пока я все это дело осматривал заранее. Перед началом стрима, а, никаких фрезов, никаких лагов не было. Но сейчас какие-то микрофризы появились. И это, честно сказать, странно. Учитывая то, что загрузка процента, загрузка процессора вообще минимальная. И, в общем-то, падения кадров нет. 4 в 1. 4 в 1, уже, правда, три в одного остается игрок команды Гидра Тотальное, конечно, превосходство сейчас за турками, но турки, как вы видите, свое превосходство успевают спустить практически полностью до нуля, оставшись лишь вдвоем против одного игрока украинской команды. А, и напомню вам, да, это шоу-матч, Best of 1 на карте Мираж, Хармит 1-тап против Гидра, Турция против Украины, ну и, в общем-то, у нас остался uh, последний uh, украинец, который сейчас оказывает какое-то, но ну, пытается вроде бы, как оказать сопротивление uh, турецкой паре оппонентов, uh, и удалось их запутать. В целом, турки подумали, что это будет точка Б, на самом деле, в этот момент игрок Гидры отправился на спот а, для постановки бомбы. И это важно достаточно понимать. Но на данный момент игроки атаки... Простите, игроки обороны это еще не, не понимают, как бы, да? И вот... И вот... И вот, здравствуйте, из-за угла прилетает минус по Онсу, ну и в результате Глантис остается последний Здесь попытка поставить бомбу от игрока атаки, разумеется, успешная попытка практически, но прогоняет э, с Зигзага. Блин, вообще это, кстати, шутки шутками, а это уже три минуса от э, игрока с ником Нет Войне, и осталось... Всего-навсего один килочек сделать. При этом Глантис не успел увидеть, что. О -о -о -о -о -о, дорогие друзья! Вот это жестко! Вот это было жестко. А, невзирая на то, что игрок команды Гидра остался один против четверых, он умудрился вытащить очень непростой пистолетный раунд, за что ему огромный респект. Раунд очень красив и очень интересен получился. Что ж, счет 1-0 и составы. Давайте, наверное, пробежимся быстренько по составчикам. Команду Гидра сегодня представляет Нет Войне, Доги Стайл Флекс, Тамада, Криндж Плеер и Фома. Команда Хармин Ван Тап, это Глантис. Вот там какая-то непонятная каракуля в виде каких-то непонятных иероглифов. Также Анс, Тейсти Торт и Филуцил. Как-то так. Торт. Я буду называть просто тортом. Торт как-то поприкольнее звучит. Врубает флекса, и игроки атаки хоть и заняли мидл, но пока что на точку Б выйти не удается, при этом еще и удается бомбу потерять, что, конечно, самое ужасное в этом раунде. Еще один минус от торта, и в результате контроль мида уже, в общем-то... Является не такой уж и важной задачей, при учете того, что, в общем, нужно идти пытаться выбивать соперника с позиции. Что будет явно сделать непросто, так как игроки обороны уже начали подбирать девайсы с убитых игроков команды Гидро. Нет войне. Продолжает удивлять и удивляет очень жестко. Через дым на этот раз с USP добивает соперника. Теперь у нас ситуация равная 2 в 2. Но торт оформляет третий минус по сопернику. Это минус кринж плеер. Соло тот самый «Нет войне». И как правильно сейчас Акмал Акмал написал «Ноль страха». Это действительно так, но важно, конечно, понимать, что в руках девайс не самый мобильный. Это скаут, и да. И дым этот... Я, конечно, понимаю, для чего была брош... брошена дымовая шашка. Для того, чтобы, собственно, попытаться передвигаться а, под покровом этого самого дыма и, в общем-то, не бросаться в глаза сопернику. Но, опять же, и здесь важно понимать, дорогие друзья, что... Дым — это не стена, которую нельзя прострелить. А обычно, когда человек кидает дым, есть огромная вероятность того, что в этот дым кто-нибудь попробует его прострелить. В общем-то, так и получилось. И поэтому, наверное, стоило подождать э, того самого момента, когда игрок обороны отстрелялся, бы и уж потом выходить. Ну ладно, это дело былое. Томада забирает за Выход на точку А. На форс-байе от команды Гидра. При этом там есть уже АВП. Причем, кстати, две, по-моему, АВП. Нет, или, или сколько? Нет, одна снайперская винтовка. Ну, он... Со-со-со-со-со. Здравствуйте. Доги неожиданно оказался в сэндвиче. Я совсем-совсем не ожидал, конечно, что э, он займет такую позицию. Я думал, честно сказать, что он еще не вышел из ямы. Но 2-1. В общем, попытался, выбил один девайс. И на этом раунд закончился поражением. Торт в переводе означает число 4 или четверка а, да? То есть это получается тести. Это у нас что там? А, типа вкусно, да? То есть вкусная четверочка, да, что-то типа такого. Хотя тут надо понимать, тести, опять-таки, на каком языке? Если это слово имеет какое-то свое значение в турецком языке, тогда, конечно, все звучит совсем иначе. Простите, дорогие друзья. Ну, снова форс от команды Гидра. Немножко сейчас расхлябанно подходят игроки украинской команды к вопросу, касающемуся экономики. И когда стоило бы провести, может быть, экономический, но нет, это очередная попытка изменить ситуацию. Ну, как бы тяжелая попытка изменить ситуацию, потому что ее реально будет менять uh, тяжело, учитывая, опять-таки, ненормальный, неполноценный раунд uh, Игрок с никнеймом «Онс» делает даблкил и получает по голове от своего тиммейта с точки «А». Пара-пара-пам. Замечательно. В общем, начало такое. Начало замечательное, так сказать, для команды Хармит Вантап. Вроде бы вот соперники, надо их забирать, но мы будем забирать а, сами своих же тиммейтов. Обиднейший тимкилл, который лишил а, турецкую команду численного перевеса, который был, в общем-то, номинальный, пусть на одного игрока, но все-таки он был... И отдавать его, наверное, так просто не хотелось бы 29 и 24 хелспоинта у игроков коллектива не попадает Сейчас человечек с иероглифами в никнейме по своему сопернику В общем, 29 и 24 хп у игроков турецкого коллектива У команды Гидра 28 и 4 хп с хпшечками немножечко сложнее Но удается численным, опять-таки, перевесом на точке «Б» Задавить эту позицию и поставить бомбу Остается теперь всего-то навсего Принять соперника со снайперской винтовкой Что, на мой взгляд, вообще сложности составлять не должно Тем более здесь куча дымов В которых, ну, снайпер а, турецкой команды попросту потеряется Не, смотри, чё, чё делает, а что делает Вот такое я уже видел в матче а, Минувшего турнира От проекта Иркендык и... Сириус, там казахская команда играла и вот там казахи такую штуку делали, но как мы тогда выясняли, обсуждали и решили, что у казахов свой очень крутой, но не совсем очевидный Counter-Strike, то оказывается у турков он тоже такой как бы весьма-весьма непростой. Ну что ж, 2-2, дорогие друзья, раскидка точки А, и игроки коллектива Гидра готовы к занятию именно этой точки. Доги Стайл Флекс разбирает двух оппонентов, и проходочка открывается у нас на точку А. Пока без потерь для Гидры, но это опять же пока что без потерь, во всяком случае. Идет занятие точки А, Тортик уже появляется в своем респауне и забревает Тамаду, однако получает размен от Фомы. И теперь уже 4 в 2 атака, конечно, находится на точке А, ну, абсолютно э, как у себя дома. И даже позиция заходящего в спину Глантиза, увы и ах, ни на что, скорее всего, не повлияет. Всех приветствую, всех, как всегда, лайкосик завез. Все, как всегда, со спокойной душой побегу дальше. Витя, удачище тебе огромнейшей. Ну и Флекс, будто бы почувствовав, что сейчас кто-то может появиться со спины... Быстренько справляется с поджимом от Глантиза. И счет становится 3-2. Пока что уверенно. Пока что беспроблемно. И в целом достаточно конкретно, так скажем, подходят игроки команды Гидра к атаке своих точек, которые они себе выбирают на раунд. Ну, то есть, они не выходят на точку без раскидки. Это уже важно, потому что в последнее время тенденции какие-то странные начали прослеживаться. Многие игроки атаки слишком неоправданно экономят деньги на раскидки и, как результат, просто не выходят на какие-то точки там, где должны были выходить. Но здесь же гранат огромное количество раскидывается коллективом Гидра и долги стали. Энтри фраг по По Глантизу Далее Филюцил Или Филучил или Фил... Филуцил, Хрен вы знает, как у него правильно читается его никнейм Но, в общем, вот этот вот господин Многоуважаемый Только что погиб вслед за тиммейтом А вот еще один минус по Давайте, наверное, будем его называть Как-то вот корейский турок <laughs> Не знаю Может быть, это, конечно, и не корейские и иероглифы Может, японские, а может, и китайские Черт его знает, на самом деле ну, дробовичок здесь, конечно, такой себе девайс. Можно с него кого-то попробовать убить, но выиграть раунд с ним, увы, уж точно не получится. Счет на табло 4-2 в пользу коллектива Гидра. И опять же, здесь важно понимать, дорогие друзья, что Гидра играют хоть и в слабой стороне, но миражи от них мы уже видели. Мы видели мираж против команды Black Sun вот буквально в пятницу. То есть сколько там, два дня всего-навсего прошло. Я не думаю, что команда Гидра потеряли или забыли свои навыки игры на карте Мираша, Ведь действительно сыграли очень и очень результативно. То есть тут как бы вопросов и претензий, на мой взгляд, быть не может, да и не должно быть их априори. Учитывая, что, опять же, в слабой стороне удается лидировать и выбитая экономика с обороны в очередной раз доказывает то, что сейчас произойдет закрепление преимущества, которое уже есть у команды Гидра, потому что, ну, Торт как бы хорошо не стрелял, но на точке Б, в общем-то, погоду не изменит. Да, забрал одного соперника, но это размен, на который, я уверен, Гидра были готовы при выходе на точку Б, ну, согласитесь, потерять одного эм, игрока. Это не то же самое, чтобы проиграть раунд. Поэтому потеря всего-навсего одного игрока, она вообще никоим образом ни на что здесь не повлияет. Тем более у игроков обороны нет девайсов. Ну и как-то этот девайс потерян на точке Б. засейвить его, естественно, ни один из игроков обороны не сумеет. Но ну, и при этом вот зачем-то в коннектор сейчас... Полез Глантис, за это его быстро наказал э, Фома, ну а последний игрок обороны просто вынужден сейвить USP, да, черт возьми, никакой либо девайс, ни армор, ни диффуза, вообще ничего нету, это просто сейф, но с целью просто не взорваться 5-2 Меж тем Гидра Уверенно набирают раунды, и вот туркам на самом деле стоит позаботиться о том, чтобы грамотно восстановить экономику, и вот этот раунд должен быть проведен очень грамотно. Но это спорное утверждение, что он будет проведен грамотно, так как, допустим, у Глантиза и у, например, у Тортика с деньгами, ну относительно сложности нет, да, но что сказать про вот этого японца, корейца, турка и, например, про того же Онса, который сейчас э, сделал форс по сути с Фомасом. Ну, удачный выход в аркаду, я считаю, даже невзирая на размены гибели игрока обороны, все-таки это достаточно удачный, опять-таки, порыв ветра, потому что выбит один девайс, который потенциально может забрать Филуцил, если, конечно, перестанет... Стоять АФК в своем собственном респауне ой ой ой ой Да ладно! Да ладно, турок В спину не расстреливает своего соперника Ну, если, конечно, можно сказать, что это была спина Скорее, в бок не расстреливает своего соперника Но какой досадный момент Это была бы возможность достаточно неплохая Попытаться хотя бы остановить выход на точку А Но теперь уже ничего не остановить И выход есть И с этим надо как-то Научиться дальше жить. Глантис отличный хэдшот по кринж-плееру. И вот сейчас все-таки вылетает Филуцил. Следующий раунд, очевидно, начнется с паузы. Но пока нам нужно доиграть этот. И пока я это говорил, он был доигран. 6-2. Гидры забирают уже шестой э, матч-поинт, дорогие друзья. Ну и от Хармитов, очевидно, пауза из-за вылета тиммейта. Напоминаю вам, что это первый Best of 1, который мы сегодня смотрим Следующий Best of 1 стартует через где-то минуточек 10-15 После окончания первой карты И вторая карта, которую мы с вами будем смотреть, это тоже карта Мираж И там тоже будет играть команда Hydra Но есть нюанс, собственно говоря, да Нюанс заключается в том, что команда Гидра там будут играть уже не против команды А против микса Против микса, который состоит из игроков из разных стран. да, То есть там прям сборная солянка настолько, что я почекал у ребят страны. У всех страны на самом деле спрятаны. Но в теории по никнеймам можно, конечно, догадаться, что часть команды англоговорящая. Есть, например, игрок из России. Есть игроки, у которых... Немецкие никнеймы проскакивали. Это, конечно, косвенно указывает на то, что человек из Германии, да, и вообще никак не подтверждает факт того, что, блин, грубо говоря, даже я могу сейчас... Ну, мой никнейм на FTV, это тоже как бы не по-русски звучит, да, согласитесь. А вот, допустим, «Нет войны, очевидно, да, что это уже что-то как минимум русскоговорящее, но сказанное на русском языке, условно говоря... А, поэтому вот... А всех остальных можно окрестить как кто. Как непонятно кто. Поэтому, конечно, по никнеймам нельзя делать выводы о том, откуда человек. Но по факту 100% известно, что один из игроков в этом миксе человек из России. А все остальные откуда будут, вот это уж я не знаю. Ну, там мы с вами разберемся по ходу матча. Может быть, какие-то догадки, может быть, все-таки всплывут. Пятый игрок... Команды из Турции, увы и ах, но не у нас своим присутствием, а это означает лишь одно, дорогие друзья, то, что сейчас матч будет продолжаться в большинстве изначальном для команды Гидра. Не совсем, конечно, честно, но с другой стороны хочется вспомнить э, старую добрую пословицу, да, что проблемы индейцев... Шерифы не так-то уж сильно, в общем, и должны волновать. И вот здесь как раз-таки та самая ситуация. Фома забирает Тести Тортика. И у нас уже теперь 5 в 3 сразу. Вот вообще сразу 5 в 2. Еще более сразу 5 в 2. Минус от Кринжа замечательный хэдшот по Онсу. Ну и снайперская винтовка в упоре. Ой-ой-ой, какой сложный момент. Учитывая, что снайпер промахнулся дважды. Команда Гидра забирает раунд, ну, просто практически... Но я молчу про то, что они не вспотели Нет, здесь какой пот мог быть? Uh, здесь просто забавно как-то получилось Непонятно почему вот все получилось настолько просто Какой-то даже минимальной борьбы Хармит uh, Ван не сумели сейчас навязать uh, команде Гидра И это странно, честно сказать, это странно для меня Это непонятно и необъяснимо нет войны. энтрифраг со снайперской винтовки, АВП, Фома забирает э, корейца, японца, китайца, турка и, наверное, еще, может быть, э, каких-нибудь стран сюда можно, конечно, приплести. Онс, при этом, открываясь из смачка, умудряется забрать э, Фому. Но ХАЕшка Онса не отпускает, и в результате Глантис остается один против четверых. Конечно, ситуация мертвая, но давайте вспоминать первый пистолетный раунд, в котором э, 4 минуса сделал игрок с ником Нет Войне. Поэтому нельзя говорить раньше времени то, что Глантис не вытащит. Хотя, конечно, Глантис сейчас очень неудачно попытался залезть в окно. Потерял практически весь лайфбар. Ну и в результате все-таки Тамада съедает оппонента. Не удалось не выжить, не даже приблизиться к ритейку. 8-2, дорогие друзья. Возвращается у нас пятый игрок команды. Филуцил. Находится теперь на сервере И это очень замечательно Это очень радует, надеюсь, что вылетов больше никаких не будет Он не то чтобы подвел команду Но согласитесь, начинать матч э, в 5-4 В 5-4 Это совсем неприятно Даже когда ты в сильной стороне Ну, тебя, очевидно, будут просто... Пушить большой-большой Толпой Японец, кореец, китаец Или как его там, три минуса мог дать Сейчас со снайперской винтовки Но ни одна пуля в цель не попала В результате подставил голову Под пули соперника и сам погиб ну, интересный, интересный раунд от команды Гидра, опять же, достаточно стандартный, но при этом он интересен тем, что игроки атаки, хоть и вроде бы уже зашли на точку, но бомбу по-прежнему не ставят, пытаются сыграть так сказать, максимально наверняка. Кринж-плеер вот только сейчас уже садится на постановку бомбы. Ловит прострелы, но благо для него ни не один прострел в цель не пришел. Кринж-плеер забирает онса и нет войне. Перестреливается со снайперской винтовки э, того самого Фулицила, которого не хватало Несколько раундов в составе турецкой команды 9-2, дорогие мои друзья 12-й раунд уже начинается И как-то беспробудненько, честно сказать Для коллектива э, из Турции Не сказать, конечно, что все плохо Прям вот настолько Потому что мы не знаем, с каким итоговым счетом Закончится первая половина Но на данный момент, конечно, все плохо Черт возьми Потому что, ну, 9-2 в сильной стороне в любом случае, в самых лучших раскладах для команды Хармин Вантап возможен только 9-6 и не более того. Ну, грубейшая ошибка, конечно, от Фулицела. Сейчас пропустил соперников из ямы и не сумел сделать ни единого минуса. Онс, тем временем, пока его тиммейты удачно горят в Молотове, находится на стерзе и удачно ловит головой все пули, выпущенные в него. Опять же, легчайший раунд для команды Гидра без потерь... Самый большой урон на себя принял Фома, и у него осталось 4 хп после э, переполоха с оппонентом. Ну а по результату мы с вами видим уже 10-й матчпоинт для коллектива Гидра, что. <coughs> простите, дорогие друзья, что все более и более ужасно для команды Хармин One Tap. То есть, это опять-таки матч, в котором нужно вернуться, но вернуться будет очень сложно. И скорее возможно, даже это уже что-то такое, что не камбэтчится от слова совсем. Ну, надо пытаться, все равно в любом случае, турецкая команда какие-то раунды, я думаю, еще заберут. Сейчас небольшая ошибка, а точнее, слишком широкий стрейф от кринж И разменочка от Нет войне. Далее еще один минус от Doggy Style Flex. И в очередной раз занятие мида получается, ну, хорошее. Хорошее и стандартное. Доги Стайл Флекс Сделал один минус Попал под размен Но и опять же Глантизу выжить не удается Последним остается Онс И печаль, дорогие друзья Это 11-2 Гидра продолжают уничтожать соперников Целенаправленно и очень жестко Хочу заметить Но я не вижу ни одной какой-то вот такой зацепочки В которой... Можно было бы сейчас попытаться сохранить, э, ну, лицо, так скажем, да. Ну, ну, не знаю, не знаю, короче, что сейчас будут придумывать ребята из команды э, Harmit OneTap. Последние два раунда... Последние два раунда первой половины остается разыграть И на один из этих раундов, как минимум, у игроков обороны уже огромные проблемы начались. Эта ситуация 5 в 2, черт возьми. Ни одного минуса не последовало еще до сих пор от команды Хармин в Но, с другой стороны, конечно, еще и раунд не закончен. Потому что вот Торт, например, находится в кт и уже готов... Э, готов уже получить в голову от Флекса. Ну, понятно, короче, что здесь говорить. Кринж-плеер отлично убивает э, своего тиммейта со снайперской винтовки. Здесь попытка забайтить. Забайтил. Забайтил. Но ждал ли турецкий игрок, что здесь будет еще один соперник? Да вот, честно сказать, полагаю, нет. 12-2. Матчпоинт и последний раунд первой половины. Дорогие друзья. Ну, не матчпоинт, э, простите. Ну, в какой-то степени, да, это матчпоинт до смены сторон. Но по факту, опять же, первая половина проиграна подчистую Даже если 12-3 12-3 это плохой счет для обороны Ну, в целом, говорящий о том, что все было сыграно очень и очень нечисто и очень нехорошо Ну и Энтри, который сейчас сделали Хармин Вантап. Он в целом, опять же, конечно, полезен и нужен Но повлияет ли он хоть на что-то, вот в чем вопрос Морик залетает сейчас в сайт, и здесь, потеряв практически половину своего лайфбара, если быть точным, ровно половину лайфбара, Глантис, господи, переживает выстрел э, с АВП. Ну, потому что в него не попали. Пережил Молотов под ногами, пережил ХАЕшку, с одним ХП успел свалить на КТ-респаун. Как такое вообще, черт возьми, возможно? Сверхживучий человек, ну просто сверхживучий. В результате Гидра на последний раунд первой половины... Не приберегли никакую адекватную стратегию и даже ни одного минуса сделать не сумели. Но подарили, можно сказать, третий раунд оппоненту и команда Хармин Вантап забирают третий матчпоинт под конец первой половины. Итоговым счетом первой половины является... 12-3, ужаснейший, наверное, я бы сказал, конечно, 12-3, потому что теперь в слабой стороне туркам предстоит... Сделать то, что они даже в сильной стороне не сумели сделать. То есть нужно забрать большую часть раундов, нежели соперник взял в предыдущей вот половине, да. То есть 12 было взято, ком... взято командой Гидры. Теперь же Хармин Вантап должны взять 13 для того, чтобы победить. При этом еще и надо вовремя... Так сказать, их брать и не отдавать какие-то определенные раунды, чтобы, например, не было овертаймов. Доги-стайл флекс со снайперской винтовки USP, черт возьми, расстреливает соперника. И второй минус от Тамады. Здесь Глантис, парадоксально, но на дальней дистанции все-таки реализует Глок, выигрывая перестрелку с USP И еще одним хедшотом нивелирует полностью все старания тиммейтов Замечательно, ну, точнее, все старания соперников Нет войны, вырубает Корея Японца или Китая Турка, кого-нибудь вот из них В общем, у нас, опять же, численный перевес пока что сохраняется за игроками обороны А теперь еще и он закрепляется, причем Глобально, тотально и очень уверенно. Опять же, 13-3. Э -э бесподобно. Мне вот просто даже добавить особо здесь нечего. Сыграно круто. И пистолетный раунд, хоть и был с проблемами, был не очень, так сказать, чисто сыгран. Э -э при учете перестрелки на дальней дистанции, в которой ГЛОК оказывается более профитным девайсом, нежели USP. Хотя такое не должно происходить. ГЛОК исключительно девайс для средних и... Коротких дистанций, но уж никак не для длинных А это, я считаю, все-таки, наверное, дистанция Хотя, наверное, больше средняя, чем длинная Но Хватит, опять же, об этом Ладно, раунд выигран, поэтому какая разница, как он был выигран Глантис отхлестал Тамаду и вместе с тиммейтом, судя по всему, сейчас будут пытаться забирать э -э позиции на Миду. Удается, кстати, это сделать и забрать кринж-плеера. Но здесь Фома еще у нас с МП-9. Забирает первого. Знает прекрасно, что будет еще и здесь второй. И справляется со вторым. Вот это нежданчик, дорогие друзья. Но заканчиваются патроны вообще во всем, в чем только могли закончиться. МП-9. Против МП9, но здесь спрефаера, конечно, открывающийся Глантис. Э, ну не мог такое проиграть. Такое не проигрывается. 13-4, дорогие друзья. Раунд. За командой Хармин One Tap. Harmit, прошу прощения, Хармит OneTap. Не могу не порадоваться этому, потому что очень страшно смотреть на избиение команды. Всегда страшно. Хочется ви видеть какой-то более, так сказать. Эм... Более равный Counter-Strike, нежели вот сейчас мы видели в первой половине. Турки хоть и сопротивляются, но видно, что напор команды Гидро им как-то совсем не по зубам. Тамадат. Тамада, просто тамада, и конкурсы у него действительно очень интересные. В руках с беретами врывается в яму и выбивает первый девайс трофейный для коллектива Гидра, у которых, к слову, в этом раунде экономический, ну, как сказать экономический, да, арморы-то ребята купили, поэтому это уже можно условно называть э, форсом. Ну, форс просто с пистолетами, никаких фармилок никто не покупал, покупались лишь... Лишь такие вещи, как... ой ой ой ой, -ой, -ой! Как у... неудачно, не по таймингам, кринж-плеер открывается сейчас под позицию сразу двух. Даже, простите, сразу трех соперников. Нет войне. Забирает Филюцила. И тот успевает, правда, поставить бомбу. Это, конечно, немножко неприятный момент. Но численный перевес пока что за обороной. Пока что, дорогие друзья, пока что. Отличный спрейдаун от Тести Тортика. И это 13 5. Разница в 8 матч-поинтов уже 8, согласитесь. Это гораздо приятнее, чем было, когда, например, разница составляла 9 матч-поинтов. То есть это уже, как ни крути, огромный плюс для команды Хармит Ван Тап. Они могут поймать э, какой-то... Э, ну, так сказать, буст по морали, что ли И на этом самом бусте делать вот такие вещи Глантис отличный выстрел со снайперской винтовки И это минус тамада, поэтому теперь точку А Ну, конечно, нужно занимать И чем быстрее это будут делать турки Тем больше плюсиков это принесет им в копилочку Ну, он забирает э, Фому Нет, в войне дает разменный минус Даже успевает забрать... Автомат Калашникова И на этом Калаше Мог бы сейчас, кстати, прожать в дым и забрать соперника Но что-то не решился Кринж-плеер в КТ-респауне С 5-7 воюет И чувствует, да, хотел сказать, чувствую Сейчас довоюется, потому что на эту позицию Уже открылся снайпер Минус от Глантиза, ну и раунд опять же Вероятнее всего, невыигрываемый, учитывая позиции игроков обороны. В общем-то, ну, сложно будет очень отсюда что-либо сделать. Тем более, тем более... Хотя нет, дефюски-то есть. Но они есть только у одного игрока. И этим игроком является Doggy Style Flex. До точки добежать он уже точно не успевает. Хороший, очень хороший и качественный ваншот сейчас, конечно, прилетел в тесте торта. Но не будем забывать, что одними ваншотами матч не выиграть. И Доги Стайл Флекс, к сожалению, не, не сумел засейвиться. Его нашли, убили. И, в общем-то, это 13-6. Постепенно турки пытаются нагнать своих соперников из команды Гидра. Но к Гидре у меня только один вопрос. Самый такой вот глобальный, как говорится, дорогие мои друзья. Это почему, ребята, вы так, простите, на пофиг относитесь к экономике-то. А, но... Форс на форс на форс. Уже три форса, по сути, сейчас было сделано командой Гидрой. Все были проиграны. Может быть, стоит сделать хотя бы один экономический и после восстановленной уже экономикой. Ä, приобрести нормальные девайсы и с ними пытаться выиграть. Ну, потому что сейчас вы видели. Хороший энтрифраг сделал, безусловно. Очень хороший минус со скаута. Очень важный. Но этот вых выстрел не останавливает от выхода команду Хармин Хармит One тап Вот то-то и важно это понимать, что Дальше-то просто игроки обороны разваливаются В своей позиционной бездне, так сказать В которой они сейчас находятся Турки прессингуют и бомба установлена В результате один у нас остается сейчас в окнах А второй под ямой Ну, типа, такой себе на самом деле Конечно, у кринжплеера. ой Ой-ой-ой! Какой подарок для кринжа! Смотри, сел дефать Сел дефать Ох ты мой, он просто дефает, просто дефает. Но если бы были дефьюзки, ты, конечно, он бы выиграл. Но дефьюзки тов не было. При забавнейший момент Фома попадает в голову Анса и остается один на один, но нет времени. Просто тупо, простите. Простите, нет времени! Вот это да! За долю секунды до взрыва успевает снять стальные, черт возьми, шары. Вот что это, и не иначе. 14-6, дорогие друзья, бесподобный раунд. Бесподобный. И что самое главное, это наконец-таки... Для команды Гидра в первую очередь важный раунд, потому что это форс, который спас все-таки экономику, и теперь есть нормальные девайсы для команды Гидра, а то все с формилками да с пистолетами, теперь хотя бы можно повоевать, так скажем, на равных уже, используя... И вот даже там и АУК есть, и АВП есть. Ну, все девайсы есть, хотя фармилка тоже, конечно, присутствует. У человека с ником нет войны, который... ой ой ой ой почти еще и второго забрал. Мало того, что первый с ХАЕшки подорвал, так еще и второго почти жизни лишил. Фома получил сейчас с прострела в голову. Ну, такое, типа, живой. Самое главное, живой. Мидл упал. Теровский спаун упал. Глантис с АВП забирает сейчас игрока с никнеймом «Нет войне», ну и теперь уже по снайперу команды «Хармит Ван Тап» есть информация, и очевидно, конечно, что его сейчас просто... Ну, просто расстреляют, как бы он там ни пытался, ни потел. Скорее всего, игроки обороны его... Ну, как минимум, раунд-то ему выиграть уж точно никто не позволит, потому что, чтобы победить, надо еще пойти бомбу забрать сначала. Чудеса таймингов, да? Как вовремя сейчас игрок обороны успел убежать... Байтит, байтит на выстрел. Но по идее на радаре должен был сейчас отобразиться соперник. Выстрел, конечно, подтверждающего выстрела, конечно, не был, но тем не менее я думаю понимание о том, где находится Глантис, есть стопроцентное, потому что ну Мидл не контролируется. В теории игрок атаки мог бы сейчас уйти, например, Вандер. Но вот, но вот, дорогие друзья, Гидра зажимают с двух сторон. Выжившего снайпера команды Harmeet One Tap. И забирают, просто в наглую вырывают, я бы даже сказал, 15-й раунд. И, соответственно, это матч -пойн. Дорогие друзья, для победы нужно взять всего-навсего один раунд. Вот всего-навсего. Учитывая, что у атаки сейчас есть... Некие сложности с, эко... с экономикой, да То есть, как вы можете заметить, там только два нормальных девайса Это ВП и автомат Калашникова Остальные как-то на фармилочках, ну а кто-то даже и с деглом. И это, конечно, не самый боевой, так сказать, набор Но Энтри делает как раз-таки тот самый автомат Калашникова И вот этот момент гораздо более важен Кринж плеер забирает Онса, размен на точке Б и выход непосредственно на точку А Филюцил, простите меня, дорогие друзья На всех порах бежит пресс, прессить джангл но да, такой себе пуш получился, конечно Доги Стайл Флекс забирает его вместе с игроком из Турции Выпадает бомба и это, наверное, конечно, уже что-то похоронное на самом деле Доги Стайл Флекс увидел спрыгнувшего соперника вниз Ну и знает по коврам, конечно, здесь очень много промахов Парадоксально, что до сих пор его еще не забрали Я имею в виду флекса уже, наверное, должны были убивать, потому что обычно, когда снайпер промахивается так много раз, э, матч на этом для него заканчивается. Кринж-плеер, full blindев, слепую в дым, в голову просто комбо, черт возьми. Ну, доги стайл флекс промахивался все это время, теперь надо попадать, только попадания могут спасти э, ситуацию. Есть, кстати, первое попадание, но нужно понять, где находится последний выживший и этот тортик. У Тортика 16 секунд до конца раунда. Тортик свапает девайс, но не свапает бомбу, что самое главное. Ой, увидел. Тоги ставил флекс. А вообще как бы нормально Тортик понимает, что он просто по времени сейчас проиграет? Что это типа сейф на последнем раунде. Он понимал или нет? Ха-ха! Вот это да. Такого окончания встречи я, дорогие друзья, не ожидал, честное слово. Ну что ж, это 16-6 и команда...